Свыше 26 миллионов проданных копий. Самый высокий онлайн за всю историю Steam. Лучшая мультиплеер игра 2017 года по версии The Game Awards. А также лучшая игра на ПК по версии Golden Joystick Awards. PlayerUnknown's Battlegrounds. Наконец-то вышла в релиз. Теперь нам доступны новая карта Miramar. Новые виды оружия. Новые виды Транспорта. Новый интерфейс. Новые кейсы. Ну и конечно же все еще присутствуют лаги серваков читали токсичное комьюнити жалобы на оптимизацию и китайцы. Но всем все равно, все ждали этого релиза, ведь это еще больше угара, еще больше веселья с друзьями, больше полыхающих задов стримов на твиче и видео на ютубе в том числе и моих, конечно же. В связи со всем этим, братан, у меня есть себе несколько вопросов. Мамка не дает денег на покупку игры, боишься твой пока ее не потянет, босс не повышает на работе, а жена серва забирает всю зарплату, тогда у меня к тебе есть интересное предложение. В честь нового года я решил разыграть у себя на канале три стим-ключа главного хита года 2K17. Условия конкурса, как всегда, очень простые. Подписывайся на мой канал на YouTube и оставь комментарий под этим видео, почему именно ты должен победить в конкурсе. Подписывайся на мою группу ВКонтакте, поставь лайк и сделай репост закрепленной там записи с этим видео. 10 января мы определим трех победителей. Первого победителя мы выберем из комментов на ютубе, второго из репостов ВКонтакте и третий будет определен среди тех, кто поставил лайк. Победители будут объявлены в отдельном видео на моем канале. Да, братва, рекламлюсь как могу. Респект всем моим старым подписчикам и яростно приветствую новых. Искренне желаю всем, как всегда, удачи. Ну а если вы проиграете, то не расстраивайтесь и оставайтесь с нами. У а нас тут правда весело. А кто отписывается, получает анальный очиститель душ. Ладно, хорошее видео о конкурсе должно быть коротким. Подписывайтесь на канал, принимайте участие в конкурсе, залетайте на стримы. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Йоу! С вами был Мародер 120 Гигабайт. Йоу! <свят> что за йоу тупорыло? <свят> Ай, дебил!